Построй замок! Нет, я построю замок! я не хочу застроить замок! Мне вкусно! И мне вкусно! Ты знаешь, конфетка? Я очень, очень хочу питомца! А ты? А, точно! А я-то думаю, чего мне так не хватает? Питомца!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 Кто у вас есть? Или собачка, или кошечка? А может быть, усатый, хороший, мягкий зайчик? Давайте откроем сначала питомца для к нашей конфетки. Хм, какая интересная подсказка, посмотрите, здесь блестки, здесь перемотка назад, плюс пятница тринадцатая. Интересно, что бы это означало? Давайте, мне уже очень интересно, какой же питомец здесь будет.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 Много пакетиков. Открываем первый пакетик. И здесь бутылочка. Вот такая вот синенькая с черной крышечкой. Поехали дальше. О, ребята, посмотрите, друзья. Здесь у нас знак зайчика. Вот такие глазки и ушки. У нас здесь ушки. Итак, итак, здесь у нас аксессуар. Какой у нас аксессуар? И это... Это тоже вот такой ободочек с таким вот хвостиком, как будто ушки. И сам фитомец. Я уже, кажется, догадываюсь, кто это будет. Ребята, а вы уже догадались? Напишите в комментариях, кто нам сейчас попадется. Итак, барабанная дрожь. Да, да, это беленький зайка, вот с такими ушками. Какой он хорошенький, какой милый. Посмотрите, какой хвостик.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 я тебя люблю, и я тебя люблю! Ребята, а вы знаете, что мой зайка называется Банни Алиса? Какая она хорошенькая и красивенькая! Мы с тобой будем грузить и гладить! Доченьки, какие у вот вас красивые питомцы попались! А вы знаете, что у них есть еще секретные способности? Давайте проверим, что они умеют! Да, да, да, да, да, давайте! Да, да! Ну что ж, питомцы, давайте посмотрим, меняете ли вы цвет! цвет не меняет а зайчик и зайчик не меняет Но ничего давайте еще посмотрим что они умеют сначала накормим нашего щеночка Ой, пей мой хороший ну все, больше не хочу ну, ладно что же ты умеешь